Привет, дорогие друзья, с вами грёбаный Эдис и добро пожаловать на мой канал. А чего вы ожидали, увидеть Мармока? Прошло немало времени с тех пор, как я выкладывал прошлое видео на свой канал. Как я и говорил в одном из комментариев, у меня были кое-какие технические трудности. Но теперь я с ними разобрался и готов трудиться на благо человечества. Прежде всего, я хочу поздравить нас. Ведь за этот год подписчиков на канале не только не уменьшилось, но еще и стало больше. И мы пробили показатель в сотню. Кстати, у меня появилась команда в лице оператора. Тёма, скажи пару слов. Всем привет, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и прожимайте на колокольчик. Ну вы поняли. Многое произошло за этот год. И уж поверьте, мне есть что рассказать. Итак, давайте обо всем по порядку. Как я уже говорил в одном из своих прошлых роликов, я потерял зрение. Но не спешите сочувствовать. Ведь все не так плохо, как кажется на первый взгляд. Ведь всего за один год в моей жизни произошло столько событий, сколько не происходило за последние лет пять. А знаете что? Я даже в качестве символики надену повязку на глаза. Трудности, конечно, есть, но они не столь критичны. Во-первых, я иначе стал смотреть на людей. И оказывается, добрых душ не так уж и мало, что, конечно, не может не радовать. Стоит мне выйти на улицу, и ко мне на помощь спешат как взрослые, так и дети. Но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. И это сказал слепой. Короче, вот пара примеров. Спасибо. И так же, в такую погоду то решились? Ну ехать-то надо. Спасибо таким людям за заботу. Тем не менее, я в состоянии самостоятельно приготовить еду, прибраться дома, починить кран и многое другое. Это на... Раньше я любил рисовать, занимался графическим дизайном и видеомонтажом. Теперь осваиваю публицистику и игру на гитаре. Четко. Ссылки на другие ресурсы вы найдете. Внизу, в описании. Перейдем к делу. Зачем я вообще снимаю это видео? Человек – хрупкое существо. Даже очень. Одно неверное движение – нет <связывая> Неправильно упал – сломал ноги. Ну и так далее. Но если остался в живых, значит не все потеряно. Именно для этого я начинаю данный проект. Я покажу вам, на что способен человек – и мотивирую жить полноценной жизнью, несмотря ни на что. Кстати, вы можете тоже поучаствовать в жизни канала. Присылайте нам ролики, в которых люди с ограниченными возможностями здоровья делают что-то необычное и удивительное. Как, например, этот парень. Привет, дружище, спасибо за поддержку. Ссылочка также будет в описании. Ну а у меня на этом все. Ставьте лайки и делитесь этим видео со своими друзьями. Таким образом вы поможете другим людям узнать что-то полезное и удивительное. Ты меня чуть не убил, блядь.